Ну что ж, по традиции, к выходу альфа-версии Gnome 44, вот я выпускаю ролик со слухами о Gnome 44. В этом видео я расскажу не о том, что 100% появится в Gnome 44, а о том, какие изменения обсуждают разработчики в процессе разработки 44-й версии. Так как я без понятия, что из рассказанного мною, успею сделать разработчики к выходу новой версии, так как информации насобиралось очень много. Некоторое, о чем я расскажу, может появиться не в 44, а в будущих версиях, или вообще никогда не появится, ведь разработчики могут отказаться от какой-то из идей. Кстати, не забывайте ставить дизлайки и отписываться от моего канала. Итак, для начала я расскажу о том, что уже есть в альфа версии Гном 44 и над чем ведется активная работа. Исправили печально известный 18-летний баг. Думаю, вы догадались, о чем я, наконец-то в окне выбора файлов появилась возможность включить отображение файлов в виде миниатюр. До этого на протяжении кучи лет было доступно только отображение в виде списка, что было неописуемо неудобно, если описывать это без матюков. И еще разработчики переработали очень глючный гном-веб. По сути, его сделали таким, каким должен быть любой нормальный браузер. Он теперь больше не глючит дико, он теперь поддерживает расширение. У него, понятное дело, теперь обновленный дизайн. То есть, как я и говорю, он просто стал таким, каким должен быть любой нормальный браузер. Идет работа над новым просмотрщиком изображений для гном, который имеет название «Люк». Это довольно простой просмотрщик картинок, при запуске тут нет никакой галереи, альбомов и все в таком роде. И нужно самому открывать изображения. Что, думаю, для многих не проблема, я, например, всегда открываю картинки из проводника. Хочу отметить, что Люб, на мое удивление, работает очень плавно, после этого старым просмотрщикам Гноме пользоваться очень противно и нереально. Поэтому будем надеяться, что его успеют доработать к выходу Гном 44. Разработчики сделали редизайн настроек звука. Как я понимаю, теперь настраивать звук должно быть удобней. Черканите в комментариях, так ли это. Например, окно проверки динамиков стало уж точно более понятной. Особенно, если у вас какая-то там крутая аудиосистема формата 7.1. Есть шанс, что возможно в Gnome 44 появится динамическая тройная буферизация. Эта тройная буферизация где-то в два раза повышает производительность оболочки Gnome что очень круто. Кстати, над добавлением этой тройной буферизации трудятся разработчики Ubuntu, и по их уверениям, они вполне могут успеть исправить оставшиеся баги к выходу 44-й версии. Ну что ж, верить я им конечно не буду. Да вообще, честно говоря, я уже никому не верю и ничего не жду. Еще ведется вроде как финальная работа над добавлением переменной частоты обновления, что должно быть полезно для игр. Но как и с тройной буферизацией, я не думаю, что это 100% успею доделать к выходу Gnome 44. Такс, теперь уже расскажу о планах и идеях, а также о том, что обсуждают разработчики Gnome. Для файлового менеджера запланировано довольно много всяких улучшений и изменений. Разработчики запланировали целую инициативу по модернизации Gnome Files. Думаю, самое сильное изменение – это то, что разработчики хотят полностью поменять отображение файлов. Основной упор будет сделан на то, чтобы улучшить предпросмотр файлов. Файлы будут не квадратными, а так сказать широкими, чтобы было лучше видно картинки, видео и документы. Те файлы, которые не имеют предпросмотра, получат новые цветастые значки, чтобы их было проще различать между собой. Мне такое отображение файлов напомнило то, как это выглядит в Google диске Но будем честными, это очень грамотная задумка, потому что так будет удобней. Там, конечно, был один скверный момент, что разработчики собирались сделать папки серого цвета. Надеюсь, они отказались от этой идеи. Хотя то, что на всех новых макетах папки теперь серые, говорит как раз об обратном. Но еще могу упомянуть, что в экспериментах разработчиков было добавление предпросмотра файлов внутри папок. Тут многие поделились на два лагеря насчет того, стоит ли реализовывать такое. Разработчики планируют переделать окно, которое называется «Другие места». В нем на данный момент отображаются накопители и сетевые хранилища. Эти самые «другие места» планируют убрать и заменить только на отображение сетевых хранилищ, а накопители, жесткие диски и т.д. будут отображаться на панели слева, так как это более удобно. Также переделают окно мусорки, чтобы просмотр мусорки отличался от просмотра обычных файлов, и их нельзя было, например, перепутать. Улучшат панель слева. Если коротко, то разработчики сделают то, что многие давно просили. Появится возможность включать и выключать категории, и вроде бы их можно будет менять местами тоже. Планируют обновить всплывающее окно конфликтующих файлов при перемещении. Оно должно стать более понятным и удобным. Еще, вроде как планируют переработать логику настроек отображения файлов. Если сейчас, переключение между списком и миниатюрами, смена размера значков. И сортировка файлов делается через разные кнопки, что некоторых может запутать то теперь все это будет делаться в одном месте, которое получит очень сексуальное название – меню отображения файлов. В этом меню можно будет изменить размер значков, сменить вид между миниатюрами и списком, ну и в случае от того, какой включен вид, можно или не можно будет сортировать через это меню файлы. В виде списком сортировать файлы с помощью этого меню будет нельзя, потому что в виде списком сверху уже есть вот эта штука, которая как раз предназначена для более удобной сортировки. Хух, с файлами вроде и все. Теперь расскажу о других штуках. Есть вот такой вот крайний экспериментальный макет, который показывает, как мог бы выглядеть переработанный поиск гном. Как я понимаю то его хотят довольно сильно перелопатить. Быстрые настройки. Их планируют сделать ближе к изначальным макетам. Например, перенесут из календаря в быстрые настройки уведомления и управление воспроизведением медиа. А календарь после этого, скорее всего, будет выглядеть вот так, более компактно. В целом, быстрые настройки станут похожи на те же самые быстрые настройки, как в андроиде, там будут находиться уведомления, даже будут уведомления с прогрессом, например, при загрузке файлов, также управление фоновыми приложениями там будут. В общем, думаю, вы поняли. Так, что там ще? Планируют обновить дизайн приложения Gnome Discs, что как бы очевидно, ведь это приложение устарело. Также, разработчики планируют значительно улучшить магазин приложений, так как он находится сейчас в очень печальном состоянии и очень лагает. И вот о нем у меня есть что рассказать. Разработчики хотят сделать главную страницу намного интересней, макетов пока еще никаких нет, так как сейчас это все находится на стадии обсуждения. Но по их обсуждению стало ясно, что они хотят улучшить систему рекомендаций, переделать категории, и исправить очень долгий запуск категорий, короче, просто сделать главную страницу интересней. Также разработчики все еще трудятся над возможностью делать пожертвования и возможностью покупать приложения. Ну а из более свежего, разработчики рассуждают о возможности копировать приложения и обновления прямо на флешку, а потом с помощью флешки устанавливать приложения и обновления, что звучит прикольно и будет полезно в некоторых ситуациях. Так, в целом, это более или менее примерно вся информация, что насобиралась за время разработки 44-й версии. Могу, конечно, еще упомянуть, что недавно разработчики начали обсуждать, чтобы убрать вот эту штуку, которая показывает, какое на данный момент сфокусировано окно. Думаю, многие согласятся, что эта штука какая-то бесполезная, и многие ее не используют и даже не обращают на нее внимания. Также, думаю, что можно было бы посмотреть немного в будущее. Недавно разработчики поделились со всеми результатами, которые они получили с инструмента Gnome Info Collect. Это инструмент, который собирает телеметрию, он собирает информацию о том, какие установлены приложения, какой используется дистрибутив, какие используются настройки, включен ли флатпак, какой используется браузер и так далее. Самый интересный для нас момент в этом отчете так это то, какие популярны среди пользователей расширения. Например, по статистике, большинство людей устанавливают от 1 до 5 расширений, а людей, которые не установили ни одного расширения, довольно мало. В топе 5 расширений находятся вот эти вот расширения. Тут разработчики для удобства в отчете объединили некоторые расширения, которые дают одинаковый функционал. Итак, в топе 5 расширение, которое добавляют значки фоновых приложений в трее, добавляют интеграцию с телефоном, добавляет кастомизацию, добавляет док или панель на рабочий стол, и добавляет возможность менять устройство вывода и ввода звука. Обратите внимание, что функционал из последнего упомянутого расширения разработчики уже реализовали в последней версии GNOME. Я это говорю о том что разработчики не просто так провели этот сбор данных. И очень вероятно, что они будут переносить функционал из популярных расширений в Gnome. Со звуком проблемы решили. Над реализацией отображения фоновых приложений уже работают. Ну а кастомизация? Думаю, что к этому можно отнести те же самые цветовые акценты, над которыми месяц назад начали хоть как-то немного активно работать. Остается только под вопросом интеграция с телефонами, ну и док на рабочем столе. Насчет интеграции с телефонами, информации вообще ноль. А вот насчет дока, недавно был показан вот этот макет, анимация загрузки приложений, что вполне может быть намеком на появление дока на рабочем столе. Ведь если вы не знаете, когда мы запускаем приложение, то нас сразу перебрасывает на рабочий стол, а значит нигде, кроме как на рабочем столе, эту анимацию не выйдет увидеть. Еще упомяну, что разработчики обсуждают переработку анимации загрузки, так как старая осточертела им уже. В общем, пока, Аревуар!